День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Если вы смотрите данный ролик, значит вас заинтересовал проект Diamond Profit Center, замечательный проект раскрутки в интернете. И вы решили стать моим рефералом, то есть подключиться к моей команде в данном проекте. Как я уже сказал, всем своим рефералом я всегда помогаю. То есть никого стараюсь не бросать. И людям, которые войдут в этот проект на платные пакеты а их тут четыре платных пакета, я раздаю бонусы но тем кто даже войдет на бесплатный пакет и будет работать в этом проекте я делаю с моей точки зрения неплохой бонус я вас всех приглашаю на свои на свои вебинары которые я провожу каждый четверг в 20 часов по москве эти вебинары посвящены на данный момент ютубу а в дальнейшем они будут посвящены вообще трафику из интернета то есть это мой любимый вопрос которую тему которую я активно развиваю значит если вы все-таки решили войти на платный пакет а еще раз повторюсь реферальная программа в этом проекте очень щедрая сами вошли на платный пакет пригласили еще одного человека и сразу же отбили все свои деньги вот теперь конкретно по пакетам какие бонусы вы будете получать значит первый м -м, пакет это трехдолларовый пакет а, в этом трехдолларовом пакете м -м, тем кто регистрируется на 3 доллара я вам в качестве бонуса даю курс очень сейчас популярный курс это YouTube для лентяев. Плюс с этим курсом идут еще четыре мини-курса от, от Эльдара Гузаирова, которые вышли в рамках проекта YouTube Мастер. И от меня вот на первом ближайшем вебинаре, который будет на этой неделе, я детально расскажу, как курс YouTube для лентяев можно улучшить, модернизировать. Вот сейчас у меня прям несколько таких реальных улучшений я их всем всех выдам на вебинаре вот что получают платники по 3 долларовому пакету могу сказать что э, за 3 доллара то есть меньше за 100 рублей вы приобретаете курс который стоит больше 2000 рублей значит следующий пакет это пакет 10 долларов это уже серьезная заявка на работу в этом проекте поэтому Люди, которые вошли на 10 долларов, получают естественно доступ к вебинарам, получают естественно курс YouTube для лентяев, то есть все бонусы накапливаются. И м -м, людям, вошедшим на 10 долларов, я создаю ролик рекрутирующий. Вот будет ролик с вашей реферальной ссылкой, вот с такой вот кнопочкой регистрироваться, которую вы сейчас видите, да. Люди будут нажимать на эту кнопочку и регистрироваться в проекте под вас если по каким-то причинам у вас нет раскрученного канала youtube этот ролик я выкладываю на своем канале то есть я занимаюсь продвижением чужих видео за это беру деньги для вас это будет сделано бесплатно и также вам как людям которые хотят уже строить свои структуры судя вот по этой заявке, я вам высылаю замечательный курс, который называется «Ревдилер». Известный курс. курс, который рассказывает, как можно привлекать людей в проекты. Курс тоже в свое время стоил нормальных денег, поэтому полезная вещь для тех, кто, конечно, хочет развиваться в интернете. Далее. Пакет 30-долларовый. Вот именно на этот пакет я приглашаю людей. Потому что, с моей точки зрения, это вот оптимальные деньги. Хороший, правильный выбор. Поэтому, чтобы заинтересовать, для этого пакета я даю ну, по максимуму практически. То есть, больше получат только люди, которые вошли на 100 долларов. За 30 долларов вы получаете все бонусы от предыдущих пакетов плюс получаете еще один курс по привлечению рефералов хороший курс детальный получаете курс э, сейчас э, наверное самый популярный среди людей которые зарабатывают монетизацией. это курс дмитрия комарова серая мафия ютуба курс который стоит минимум тысяч в а таком планируется за 14 тысяч продаваться вы это все получаете бесплатно и последний пакет последний пакет это пакет 100 долларов Значит, это, назовем его так, VIP-пакет. Поэтому люди, которые заходят на 100 долларов, они получают все бонусы от предыдущих пакетов. Получают личные консультации в скайпе от меня. То есть, если вас что-то заинтересовало, не можете сами решить, звоните в скайп. Я для вас всегда найду время, чтобы вам что-то объяснить, помочь и подсказать. А также вы как... Люди, вошедшие на максимальный пакет, получаете. Самый популярный и самый лучший курс по ютубу на данный момент это курс Эльдара Гузаирова и Евгения Попова YouTube Мастер. С моей точки зрения, это лучшее, что было сделано по YouTube на данный момент. Вы, покуп... Вы получаете два комплекта по созданию ледингов то есть это продающие странички. Первый комплект это с программой, которая позволит вам выдергивать любой лейдинг и делать его своим. В комплекте с этой программой идет порядка 15 профессиональных лейдингов, которые вы можете просто подправить и э, заточить их под себя. И второй комплект это программа WebBuilder, популярная программа. И вместе с этой программой идет комплект тоже готовых шаблонов. Вот те бонусы, которые я раздаю. Скорее всего, их количество будет меняться. Я, возможно, что-то еще интересное добавлю ну, по мере общения со своими рефералами. Значит, друзья, приглашаю вас. Входите на любой пакет, который вам нравится. Приходите на вебинары. И как только вы пройдете регистрацию, сразу же пишите мне в скайп. Пишите в Skype, говорите, на какой вы пакет вошли. Я вам буду высылать свои бонусы и, естественно, буду вам всячески помогать. Значит, жмите на кнопочку «Зарегистрироваться» или, может быть, она будет называться «Вступить в команду», скорее всего. Проходите несложную регистрацию, оплачивайте. Если какие-то вопросы возникли технические, звоните в Skype, я буду помогать. Все, спасибо. До свидания.